Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем делать распаковку. Пришли нам первые термоинфракрасные капсулы. И мы сейчас будем распаковывать. Первые ТИМ-термоинфракрасные массажеры. Вот комплектация. Вот это такой пульт управления. Здесь к нему провода всяческие идут для подключения капсулы. И вот такие однажды разовые кочёмы будут. Комбинезоны, Комбинезоны да? Да? А. Их там много. 10 штук. В комплекте 10 штук. 10 штук. 10 штук. Так, ну он состоит из двух частей. Верхняя. Это верхняя, Да. <связывая> угу. О, какой он. Да это нижняя часть. Так, это нижняя. Угу. Нижняя часть Пассажера Угу. Это Фотон, вот фото, лампа. фотоновые лампы. Фотоновые лампы. Вот здесь идут магниты посередине проходят. Вот, вот здесь У -у -у. вот массажные валики. Вот так вот. 2, 4, 6. То есть 4 получается под спиной и два под коленями. Так, сейчас я у нас померюсь, верхняя часть, а его называют покрывало. Угу. Ага, ноги, верхняя да? часть, да. да, верхняя часть, она с прорезями под руки и под ноги, то есть вот так она вот. кладется сверху, человек, человек, идем вот сюда, угу. получается, За все застегиваем и вот такие еще очки очки да, одеваются на глаза тут уже все подключили. Угу. вот такие тут эти клипсы для подключения вот эти клипсы для подключения Ну вот, у нас пришло первых три термоинфракрасных массажера на представительство наше. Это первые ласточки. Так, тут, вот, знак Фухоу. руками будем проверять да Нет, вот сюда. так. Желтым вниз. Нижний подключается. Подожди, желтым однако да. же вверх. Нет. Вот вниз Видишь, вниз? Да. Желтым вверх. Вверх. вверх. вверх. А, вверх. вон как. Угу. Угу. Угу. Теперь вот так. До щелчка. печать наверное не будем потому что он еще холодный угу. Угу. да он должен немножечко а отключается комнатной температурой сравнять. Здесь, здесь все выставляется температура температура импульсы режим массажно, массажный до 6 от 1 до 6 подключается какой кому удобнее выбирать температура, да, температура время температуры так включаем так вот угу. да. включили угу. сам еще не так таймер 50 градусов Загорелось? Ага Патончики светятся? Патоновые лампы Ох, как они красиво светятся вот На видео так нет Нет такого А здесь прям красиво горят Видите, будут вибрировать Так, это уже пошел Массаж пошел Ручи это другое за да, режим. Кстати, вот на кушетке так не да, да, глушилась до от стола такой еще. На мягкой поверхности. Вот второй, четвертый, шестой. Они как бы немножко одинаковые, только там по-разному по продолжительности вот эти воздействуют. Не, не сказать, что, уже, что вот там они сильно ощущают. что, что в боках вот сильно давят, не, но ну, ощущается, что там они есть. Так, куда, вот это, куда должно лечь? Это спина. Ну, вот какое это, место Ну, вот это да, джуй, вот, так вот так джуй, так? да. Я а включила это разные, вот это бывает. Я включила а, нагрев. Где будет это? 50 градусов она постепенно нагревается постепенно, Он, да. вот он сам по себе холодный, он, пока он весь нагревается Классно, Вот постепенно постепенно постепенно постепенно постепенно постепенно Вот здесь нет. А нагрева... постепенно а Нагревается постепенно постепенно постепенно постепенно постепенно постепенно постепенно нагревается. постепенно постепенно постепенно постепенно постепенно Верхний А по Нет, один сверху, другой Да, он довольно широкий и тут, я думаю. Довольно крупный человек может да. поместиться. Зять, мой зять войдет. Девочки, мы, говорили, что мы с в твоем вдвоем войдем. Сапихи, да, ну, тут вот девочки разбираются с инструкцией, как используется массажер. Оля, Наташа, Люба. Ну, ну поздравляю. С Спасибо. Спасибо.